Ух ты, и снова я. Александр Криволап, Ребята, сегодня 23 июня 2021 года. Я сделаю маленький обзор своих грецких орехов, которые были, были выращены из орешков. Так, поехали, ребята. Чтобы не разводить здесь тренды ленды я не буду. Постараюсь вложиться от трех до 5 минут, а может и меньше. Так, поехали, ребят. Этот орешек был посажен осенью 2019 года. Зашел в 2020 году. Этот орешек был посажен тоже осенью 2019 года. Зашел в 20 двадцатом году. Этот орешек 1 леточка. Орешек был посажен в 2020 году осенью. Вот видите, он маленький-маленький еще. Этот орех был посажен. Этот орех был посажен. 30 мая 2019 года. Это когда, помните, видео я снимал, три орешка посадил. Вырос он орех этот на высоту 70 сантиметров. Я сделал ему немножко форми... расформировал. Внизу все пообрезал, оставил два ствола пускай растут дальше она покажет что будет дальше Так, поехали дальше этот орешек высота его 70 сантиметров был посажен осенью 2019 года сейчас на данном этапе вырос 70 сантиметров немножко подмерз вот здесь я обрезал Поехали дальше. Этот орешек выскочил маленький, надо будет убрать. Тоже сеянец 2019 года. Вы Зашел в 2020 году. Высота его 60 сантиметров. Этот маленький, маленький надо будет один убрать. здесь этих два получилось. Это сеянец 2020 года. Зашел в 2021 году. Это сеянец 2019 года. Осенью сажал решек, Высота его 67. Где-то метр. Метр, ребята, метр. Поехали дальше. Это 80 сантиметров. 2019 год. Этот орех вырос 130 сантиметров. Это тоже. Я сажал. У меня есть видео. 30 мая 2019 года. Сажал. Вот тут вырос он мы, метр тридцать сантиметров. Дам далее, это орех тоже сеянец. сажал орешек в 2019 году, осенью, вот в 2021 году он вырос на 80 сантиметров. Это одна леточка, ребятка. Это одна леточка, орешек, сеянец 2020 года. Одну надо убрать, пускай зиму перезимует. Я а потом, может быть, какой-то пропадет, потом я уберу, сделаю обрезочку, сформирую в 2022 году. Это сеянец тоже. 2019 года осенью сажал орешек сейчас высота его 80 сантиметров вот этот тоже осенний но этому этом высота 50 сантиметров так и бывает один больше вырос другой меньше вот это вот Ух ты, раз, два, три, четыре штучки. Ну, пускай растут, я их потом уберу. Это тоже, смотрите, сеянец 20 -го года сажал. Сейчас 2021 год. Маленький, пускай идет, растет. Весной 22 -го года я сделаю ему обрезку, сформирую. Это тоже 2019 года осенняя посадочка. Идем далее. Опа. Это. Это, это, это, это, это, это, это, это. Это, это, это, Ну, они немножко поподмерзали за зиму. Идем Обрезал он. Видите? Было подмерзше. Наверное, осенью надо будет эту, эту ветку убрать. Пускай растет деревом дальше. И здесь надо будет подумать, как его сформировать лучше. Ну, вот такой, ребятка, маленький обзор моих орешков. Грецкого ореха сорта Кочерженко. Которому... Два сезона, и которому три сезона. То есть, два сезона, два лета. Вот этот орех два лета. Вот этот орех два лета. Этот орех два лета. Этот орех, то что вырос метр тридцать, три лета. Получается, как три лета. 30 мая 2019 года был посажен. Смотрим, лето 19-го года, лето 20 -го года и лето 21-го года. Я считаю, лето 21-го года еще не закончилось, но он еще вытянется немножко. Может быть, дать бог, если все хорошо, на этом орешку должны быть в 22-м году первые плоды. Грецкого ореха сорта Кочерженко. Ну, посмотрим, ребят. Оно покажет. Время покажет. И что интересно? Интересно. Все орешки друг друга перегоняют в росте. Ну, я их в этом году пораздаю. Оставлю себе три и хватит. А остальные я раздам. То, кому Друзьям своим. Вот такой-то, ребятка, чтобы не было ленды маленький обзор моих грецких орехов. Сорта Кочерженко. Которые были выращены из орешков. Ну все, ребята, всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Криволап, печенегий. Пока-пока, ребят. Пока. Грецкие орехи сорта Кочерженко.